Мы определяем качество и глубину, и объем наших личных отношений. Я опять скажу, с любовью. Не путайте, пожалуйста, любовь к жизни и к людям с любовью к самому себе. К своим интересам, к своей жизни. Больше получить, все сделать так, как я хочу – это другое. Мы должны сами приблизиться к Богу. Где я это нашла? В Якова 4,8. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Здесь была одна, одна молодая девушка, которая слышала голоса. Она все время топтала и ходила за мной и сказала, «Ты должна мне помочь, я не Бог». И я дала ей Якова 4,8. Я сказала, «У тебя есть выбор». Ты должна приблизиться к Богу и дать Ему это сделать. Приблизься к Богу, и дьявол убежит от тебя. Лукавый не сможет ничего сделать. Но Откровение 3.20, даже неверующие знают, что Бог стучит у дверей. У какой двери? У нашей двери. А почему он стучит? Да потому что дверь закрыта. Можно в открытую дверь стучать? Идите, попробуйте. Воздух будете только. Стучать можно только в закрытую дверь. Услышит голос мой. Если вы услышите голос Бога, не важен человек. Не смотрите на человека. Я всегда, когда иду в залы, в другие страны, я просто закрываю глаза и слушаю, кто говорит. говорит через этого человека и если я слышу что тому разум только человека его соображения я ухожу не скучно мне это не интересно и на это времени тоже нет если вы услышите голос бога откройте вашу дверь посмотрите какое обетование бог войдет к вам будет вечерить с вами а вы с ним Фантастика. И никто из вас тогда не скажет, что я не вылечусь. Этого быть не может. И Никто из вас не скажет тогда, что меня одиноко. Быть этого не может. Одиноко без Бога. Псалом 138. Давид. Но там изложена тоска. Если я опять скажу тоска к Богу, а люди, которые не знают, что это такое, я скажу тоскам любви. Но нету на планете человека, которому не нужна эта любовь. Но и Бог тоскует. Он желает, чтобы мы узнали его лично и близко. Есть дистанции. Бог не отделяется от человека. Человек закрывает ширмой. Закрывает вот себя от Бога и закрывает дверь. В чем наш грех? По-гречески слово «грех» очень такое звучающее, аномия. Это состоит из любого, может быть, надо слово «непослушание», оно как бы режет слух, но, может быть, можно переменить словом «сопротивление». Как маленький ребенок, вот моя внучка сегодня приедет, у нее раз десять в, в день не хочу, <смех> не буду. Но мы тоже такие. Аномия это по сути дела и есть то, что мы не согласны жить так, как это предназначено любовью. Все, что для нас больше и важнее, чем Бог, чем любовь. Чем прощение, чем праведность Бога создавать нашу судьбу, это все есть аномия. И здесь начинается история одного человека, который создал ужин. Это, по-видимому, Бог любви. Ведь Он ищет нас, Он создает нас, Он хочет с нами встретиться. Идите, все уже готово, что, ты, что вы ждете. И начали все, как сговорившись, извиняться. Вы извиняете, когда вас зовут туда, куда вам не хочется идти? Что первый сказал? Я купил землю. Знаете, как часто нам в этот месяц пишут люди, извините, мы не можем, мы делаем в огороде. Я этот огород уже... А я подумаю, ну и останетесь вы там в вашем огороде важнее я купил землю мне нужно пойти а тут еще даже только посмотреть ее радоваться что у меня что-то есть прошу тебя извини меня извините мы не можем прийти на загород земля второй я купил пять пар валов иду испытать их извини меня как я оставлю свои овцы, бараны, куры, там еще, всякую эти, уже не помню, сколько их там. Ну, всех их. Надо же их кормить, надо же и то, и все Конечно, кажется, очень веская причина, но это аномия. Что третий сказал? Я женился. Самая веская причина. Что говорит моя Библия мне, что в последнее время, когда поп-топа, все женятся, и женятся, и рают, и создают, и все это делают до последней секунды. а никто не думает, а как жениться на Христе, как стать Его невестой. Кажусь ли я Ему вообще? И буду ли я в Его государстве? Не могу прийти. И здесь у нас был очень-очень-очень больной юноша. И я знала, что ему очень нужно прийти, приехать. Но причина была какая? Не могу сейчас. Но если доживет. на следующего раза. Возвратища раб донес это господину своему. Извини, пожалуйста, у всех дела. Милый Бог. У них нет времени на тебя. Тогда разгневавшись, я думаю, что слово «разгневавшись» для Бога – это досада. Ну что я еще должен сделать, чтобы объяснить, что вы себя сейчас сами оставляете без самого важного? Пойди скорее по улицам, приулкам, города, город приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. Почему у них есть время? Это не поэтому. Почему это здесь? Потому что им нет, у них нет ничего. Не читайте этот текст так, что вот теперь у богих бог взял. Нет. Они здесь указаны, потому что у них нет. Не за, не за что держаться, и они вот придут. Хромые, слепые и все. И сказал раб господин, исполненный, как приказал, еще есть место. То есть место Божьем государстве никогда, пока он зовет, не кончается. Место есть для каждого. Только лишь, когда дверь милости закроется. Убеди прийти, что я здесь сейчас делаю, что Бог делает убеждает изо всех сил <сих> до последнего дыхания на одной ноге без ноги и без спины и без я не знаю чего убеждает но все-таки придите чтобы наполниться дом его она наполнится чем радостью это как рождаются дети ибо сказано вам что никто из тех званых не вкусит моего ужина вот эти а ведь это самодостаточные люди ведь это те которые думают что у них все в порядке ведь это те которые думают что у них все есть я очень много с такими встречаюсь очень много и больше всего плачу потому что не знаю как куда воткнуть как когда кричаться Но мало избранных. Это не значит, что он там кого-то избрал. Не надо неправильно это понимать. Тех, которые согласятся быть избранными в Царстве Божье, согласятся свое сердце обрезать.